Малыш совсем маленький был, буквально сразу, как только родился, поступил к нам. Поэтому требовал не только ветеринарной помощи, но и ухода постоянного, как за новорожденным ребенком. Мы оказали ветеринарную помощь, целыми сутками находился под капельницами, снижающими внутричерепное давление, стабилизировали его состояние, и на ночь нам приходилось забирать его домой. В общем, где мы его выхаживали, отпаивали детской смесью козьей. Требуются специальные витаминные препараты, специальные подкормки. Ну и, естественно, так как животное отвечает любовью на любовь, она уже привыкла, она уже встает, встречает людей, которые за ней ухаживают, узнает их, лижется, она даже сейчас целуется. Вот, в общем-то, можно сказать, что она немножко приручилась. Очень многих выхаживаем сами, каких-то в клинику направляем, каких-то сами лечим, выхаживаем. Поэтому это было не исключение, так как животное приняло нас, ну почему нет? Она, к счастью, положительно ответила на нашу терапию, сразу поправилась. Буквально несколько дней она начала поднимать голову, начала пытаться прыгать. И вот сейчас она встает. Встает, прыгает, бегает, кушает травку. Можно сказать, что практически полностью восстановилась. Это очень хороший признак, так как чем быстрее она начнет самостоятельно, самостоятельно питаться, тем будет лучше. К сожалению... Учитывая, что косуля попала к нам в таком маленьком возрасте, с такой травмой, ослабленной, мы предполагаем, что дальнейший выпуск на волю будет невозможен. Но мы все равно попробуем заняться реабилитацией, попробуем сделать все, чтобы косуля могла вернуться домой. Но если это будет невозможно, мы найдем людей, у нас даже есть несколько кандидатов, которые готовы предоставить условия для ее дальнейшего содержания.